Все, поехали, давай. Слушай, а сколько денег то разыграет? Десять кстати. Нахера? Да хера. Слушай, да хера. Мы не будем их отдавать все равно. А, ну так-то да. Все, собрался, все, давай. давай. Начали. Всем привет, дорогие телезрители. Мы в прямом зефире. На наших телеэкранах вы видите буквы. Если вы отгадаете хоть одно слово, которое указано на ваших телеэкранах в прямом зефире, вы позвоните нам, мы ответим вам, и если вы угадаете, если вы правильно назовете хоть одно слово, мы отдадим вам 10 тысяч рублей. Итак, в нашей студии первый звонок. Hello. Hello. Да, мы слушаем слушаем в прямом зефире. Окей. Слово окей. Что? Окей. Okay. So... Так Такого вот, нету слова, извините. К сожалению... Наш первый дозвонившийся не угадал слова, но зато у вас есть, дорогие телезрители, еще несколько шансов угадать слово, которое увидите вы наших телеэкранах в прямом зефире. Поднимай бабки, короче. Mm -hmm. Говори, что сейчас больше бабу. Ставку поднимаем. 15? Да, 15. У нас и 10 нет, давай поднимай. Говори, давай, говори. После первого звонка мы поднимаем ставки до 13 тысяч, уважаемые зрители. 13 тысяч мы разыграем, если вы позвоните и скажете правильное слово, хоть одно правильное слово. Итак, посмотрите, сколько тут много разных слов. И это очень легко на самом деле. Вы просто задумайтесь, посмотрите и угадайте хоть одно слово, хоть одно слово в прямом эфире. И сразу же звоните нам, мы ответим. И вы получите свои 13 тысяч рублей. Давайте подумаем, куда вы можете потратить 13 тысяч рублей. 13 тысяч рублей можно можете потратить на праздники. Сейчас нам приближается праздник, а именно 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Вы можете подарить своей девушке какой-то ненужный от наших партнеров магазина на диване итак у наших партнеров в магазине на диване вы можете заказать кольцо вы можете заказать кольцо и получить еще два матраса в подарок итак у нас второй звонок напоминаю мы находимся в прямом здесь здравствуйте здравствуйте Да, вот слова угадывайте я знаю слово да слово слово крот крот слово вырубай камеру Как какая вырубить ай <aug> пофиг <média> <Warrior> <Font rover> Как ты, блин, не войдет, блин, набирает на работу, идиот Давайте, я в вас верю. Вы должны просто позвонить и Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Итак, мы в прямом эфире, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, караван, караван. Итак, к сожалению, слово было угадано неверно, но зато мы что у вас есть еще попытки угадать слово. Тем более, их так много, и вы должны отгадать всего лишь одно слово и позвонить нам, в прямой зефир. Сейчас я, короче, еще раз звоню и закругляемся, понял? Не надо ехать, Все, последний звонок, давай. Говори какую-нибудь я звоню. Да. <кхем> Итак, я напоминаю, что вы всего лишь должны отгадать единственное слово, одно слово. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, э, слово, я вижу гром, гром, слово гром. Итак, к сожалению, вы опять неверно угадали. У вас есть возможность, вот именно у тебя, дорогой телезритель, вот именно у тебя, именно ты можешь отгадать слово. Тем более их так много, а возможно всего одна. Итак, мы ждем последнего дозвонившегося и надеюсь, это будет победитель. Итак. Вам нужно отбирать всего лишь одно слово и напоминать, что мы разыгрываем уже 13 тысяч рублей. 13 тысяч рублей позвонить, вы можете выиграть 13 тысяч рублей, и мы их безусловно отдадим. Итак, давайте последний победитель, последний оставшийся, именно тот, кто получит 13 тысяч рублей. Надеюсь, вы заберете 13 тысяч рублей и потратите их на свои цели, на свои нужды и вообще на все, что угодно. Итак, а на сегодня у нас последний звонок. Итак, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Всего лишь одно слово вы должны отгадать, мы вас слушаем, здравствуйте. Алло, где закладка моя? Полгода уже жду, ч, что, охренели? Извините, такого? но, к сожалению, такого слова какого нет. Какого слова, блядь, я вас сейчас Миша, не... ты сбрасывай, сбрасывай, опусти! какого хрена ты сегодня не меня у меня у я забыл, вообще. Идиот, да, ты вообще чем думаешь, да? ты как-то в милицию поедешь, да, идиот, вырубай камеру, блядь. Короче, вырубать нафиг ящики идите лучше в интернет, короче. До свидания, все. Дец, блядь.